Здравствуйте, ребята! У нас сегодня очень увлекательный урок! А что, уроки бывают увлекательные? Ну конечно же, панки! Даже очень увлекательные! А хочешь, я тебя сейчас удивлю! <связавшись> да ладно вам, Тамара Владимировна! Я сейчас удивлю. Ждите меня здесь и никуда не уходите. <Слышит> Ой, тяжелая. Офигеть, не встать. Это чего? Правда, капсула времени? Какая полезная штука. Слушайте, Тамара Владимировна, а можно я в прошлое сгоняю? Прошлое? Ну зачем тебе прошлые прошлое, Э, Эээ, ну я там, это, немножко накосячила. Мне бы двойку по химии так чтобы по контрольным не получилось. выучить необходимый материал. Не знаю. Вот, блин, это же столько материала учить надо. А только по физике. У меня же только по физкультуре пятерка. Так, ну что ж, ребятки, сейчас перемена. Можете отдохнуть. И, а мы продолжим на следующем уроке. Но только в капсуле ни в шагу. Конечно, Открывайся, давай, давай. А кто это, Нанси? Быстро за диван. А то сейчас как мама с папой вас видят, получите. всего. Мамочки, вот это вы дикие. Ладно, побежали. Да ну не толкайся, не толкайся, говорю. Милая, что случилось? Что за крики в вашей комнате? Ой, мамочка, извините пожалуйста, чтобы вас напугали. Это мы в прятки так играли, да. Что? Прятки? Представляете, а мама думала, что в квартире воры. Нет, нет, нет, мамочка, папочка, давай что? А, это что еще такое? Банки, а ну честно говорю, ты нас сейчас даст. А че я, а я, я не виноват. Смотри, сколько у них здесь пыли. Это у меня. Не знаю, что за на маленький, наверное, на пыль. <смех> да, девчонки, поубираться бы не мешало. О, сейчас и начнем. А, -а, -а как сейчас? Зачем сейчас? Нет, сейчас не надо. А, -а давайте немножко попозже. <смех> Милый, ну и правда, какая? сейчас уборка. Мне в парикмахерскую на прическу нужно бежать. Да? Ну ладно, тогда перенесем на завтра. Фух, пронесло. Что, что ты говоришь, милая? Эээ, -э, мамочка, говорю, беги быстрее, на а, точно! Дорогой, отвези меня, пожалуйста. Конечно, конечно. Ведите себя хорошо. Непременно. Ну, Фу, у вас там столько пыли. Что это у вас такое, а? Слушай, ты нас так здесь не пугай. У вас там что в будущем? Телефона вообще нету. Ну что же, давайте поскорее откроем эту капсулу и отправим наших путешественников назад в свое время. И здесь у нас, как всегда, лупа. Но я возьму свою большую. Вот она. Она мне как-то больше нравится. Смотрите, капсула опять розовая. Я же говорю, что мне на розовые капсулы везет. Так, и наша подсказка. Что-то такое у меня уже было. Смотрите, это как бы означает, что ищите подсказку Пирамида. Ну что ж, поехали искать подсказку. А у меня опять фараон. Интересно, кто спрятался здесь внутри. Начнем, пожалуй, вот с этой. Здесь уже есть корона, ищем бриллиант. Дождик солнце. Мир-любовь тоже не подходит, а клевер-чертенок тоже не сработал. Может быть, конфетка? Есть! Лимончиком. Бутылочка! Кто это? Вы видите эту бутылочку? Вам ничего, она не напоминает. Наверняка напоминает. Поехали дальше. Давайте мир и любовь. Нет, клевер и чертенок. Конфетка с лимончиком у нас уже сработала. Огонек и снежинка. Нет. Ой, погодите, здесь должно быть солнышко. Вот, дождики, солнышко. Та-дам! Вот, вот эти черные ботинки с бантиками. Вот это прикол. Так, дождик, солнышко сработало. Мир, любовь. Нет, клевер чертенок. Нет, конфетка уже была. Огонь и снежинка тоже нет. Корона брянка точно сработала. Здесь превосходный белый костюм, а точнее белая юбочка и белая футболочка Вот она, это куколка, как я ее обожаю И еще одна подсказка, вот так вот Мир и любовь, есть, сработало Ой, вот наш классный черный бант, смотрите какой он прекрасный, мне очень нравится И следующий но, конечно же, вот ее огромные серебряные сережки. Какие они классные. Мне, например, очень таки нравится. Выпал здесь одни мелкие аксессуары. Это, конечно же, ее белые ожерелья. И давайте достанем саму куколку. Та-дам! Вот она, красотка из 80-х. Мне вот только интересно, меняет эта куколка цвет или нет. Потому что моя предыдущая цвет не меняет ну вот, ребята, смотрите, я ее только что достала из морозильной камеры. Но цвет она не меняет. Но ничего страшного, давайте ее одевать. Итак, эта куколка у меня. Повторочка! И у меня для вас сегодня есть две новые. Первое. Не пропустите. сегодняшнем видео будут итоги на семью Дракрейсер Гонщик. И еще, так как эта куколка у меня повторка, и у меня есть повторка малышки, я эту семью тоже хочу разыграть. Только есть одно но. Я сделаю конкурс на этих малышек тогда, когда это видео наберет 10 тысяч лайков. Ну что ж, давайте поскорее их наберем и сделаем конкурс на вот эти Каких красоток! Майки, вот эти себе, да, у вас здесь на центре двойников! Ну что, друзья, давайте быстренько набираем этих 10 тысяч лайков, чтобы побыстрее их разыграть! Они такие веселые! <звучит> О, привет! Привет, будущее! <свучит> Ух ты! Что вы вернулись! Ну если честно, я бы это не очень доверила! Так, а ну как же все от капсулы? Тамара Владимировна, как же я рад вас видеть! <свучит> Панки, что с тобой? Мы всего лишь 15 минут не виделись! ничем не удивите. Ну как знать, ну как знать, Панки? <сёк> Кстати, к нам в класс пришла новая ученица. Знакомьтесь. Всем приветик. А меня зовут Анастейша. Анастейша? Анастейша? По электронной почте, она будет внизу в описании под этим видео.